Всем привет! Самая масштабная строительная выставка страны Мосбилд 2022 стартовала. Выставка огромная, два павильона, семь залов. Как добраться до стенда компании Агнеза, мы сейчас вам расскажем. Если вы добираетесь на выставку на автомобиле, подъезжаете к выставочному комплексу Крокус Экспо, останавливаетесь на парковке напротив павильона номер два, выходите из автомобиля, проходите в холл, Прямо в зал номер 7, поворачиваете направо и попадаете на стенд компании Агнеза. Если вы добираетесь до выставки на метро, приезжаете на станцию Микинина, выходите из вагона и поворачиваете налево, идете по навигации в павильон номер 2, проходите мимо фудкорта, спускаетесь по эскалатору вниз, поворачиваете еще раз налево и видите зал номер 7. Заходите, поворачиваете направо и вас встречает компания Агнеза. Не забудьте заранее оформить билет на сайте Mosbilt по бесплатному промокоду от компании Агнеза. Но даже если вы этого не сделали, вы можете подойти на стойку регистрацию и оформить билет на месте. Промокод вы найдете в описании к видео. До встречи на стенде компании Агнеза!